Здравствуйте! Меня зовут Дорис Кейстио Мендоса. И сегодня я предлагаю вам проделать мощнейшую медитацию, которая называется «Ядро». Эта медитация поможет усилить вам вашу ауру, поднять ваш уровень вибраций, повысить жизненный тонус и активность. Итак, приступим. Устройтесь поудобнее. Займите удобное для себя положение. Вы можете лечь на пол или сесть. Сесть под стеночку. И начните дышать. Глубоко, медленно и спокойно. Глубокий, качественный вдох. И хороший, расслабленный выдох. Все, что нужно вам сейчас сделать, это сконцентрироваться на вашем дыхании. Наблюдать за вашим дыханием. Попытаться почувствовать, как оно течет по вашему телу. Глубокий вдох. И сразу же выдох. Старайтесь делать дыхание без пауз. Связно дышите. Вдох и сразу выдох. Наблюдайте за своим дыханием. С каждым выдохом старайтесь полностью расслаблять свое тело. Позвольте вашему дыханию унести напряжение из вашего тела. Дышите и расслабляйтесь. Расслабьте ваши стопы и ваши ноги. Уберите напряжение из коленей. Расслабьте бедра и ягодицы. Направьте внимание в область тазобедренных суставов и там уберите напряжение полностью. Расслабьтесь. Почувствуйте, как смягчается ваш живот и расслабляется вместе с ним грудная клетка. Выдохните напряжение из ваших плеч, из ваших рук, из вашей шеи. Полностью расслабьте ваше лицо, скулы, глаза, брови, нос и рот. С каждым вдохом и выдохом Ваше тело становится теплее и мягче, а ваш разум подготовлен к магии. И теперь, когда ваше тело спокойно и расслаблено, представьте, что от ваших ног, если вы стоите или лежите, или из основания спинного хребта, если вы сидите, начинают расти корни. Красивые, мощные, большие. Эти корни достигают земли и проходят сквозь нее. И начинают расти в землю, через почву через камни, углубляясь вниз и распространяясь все сильнее, все шире. И вот ваши корни достигают подземных вод. Это мощный земной поток. Темное, прохладное притягивающая сила, которая содержит в себе жизнь, мощную жизненную энергию, неиссякаемый, активный поток. И когда ваши корни касаются этого потока, они начинают жадно пить эту жизненную силу. Они втягивают эту силу и она поднимается вверх в ваше тело помогите себе дыханием на вдохе втягивайте эту силу своими корнями и на выдохе поднимайте ее вверх в ваше тело заполняя его этой мощной энергией и жизненной силой ваше дыхание тянет земную силу вверх, в ваше тело. Продолжайте дышать и помогать себе наполняться этим сильным потоком. Невидимая сила заполняет вначале ваши ноги, наполняя их энергией и делая их сильнее. Этот поток, вода поднимается из земли и заполняет ваши ноги, поднимается еще выше, продолжаем дышать, доходит до вашей поясницы, в котел земной силы, и вы продолжаете вдыхать эту силу, тянете ее вверх, хороший Интенсивный вдох, корнями напитываясь и на выдохе проталкивая эту силу вверх. Она проходит через вашу поясницу, поднимаясь по позвоночнику, доходит до уровня вашего сердца. И там она наполняет ваш сердечный центр, целительной силой и энергией восстановления. Увидьте хорошенечко, как эта сила тянется из глубин, проходит через вашу поясницу, через ваше сердце, и еще выше по позвоночнику. Она втекает в вашу голову, заполняя собол собой котел мудрости и видения, расположенный позади ваших глаз, и, поднимаясь еще выше, она заполняет собой все ваше тело и мягко вытекает через макушку и через ваши руки и омывает собой ваше тело и уходит назад в землю. Такой бесконечный процесс обмена энергии, энергетический круговорот. Пропустив эту силу сквозь себя, вы навсегда наполнились ею. Подземная сила отныне течет в вас омывая вас в источнике вечной жизни. Хорошенько запомните это ощущение. А теперь визуализируйте небо над вашей головой. Солнце, луна или звезды, что вам больше нравится. Сначала позвольте картинке появиться, любой. А теперь увидьте высоко в небе светящуюся точку. Пусть это будет единственная звезда в центре неба, которая сияет над вашей головой. В центре вашего внутреннего неба ваша собственная сияющая звезда. И вы начинаете видеть луч света, исходящий от этой звезды, который струится вниз между Луной и Солнцем. Луч красивого потрясающего цвета, в котором соединены сразу несколько оттенков. Золотой, серебряный и сине белый свет. Этот луч несет яркую, теплую энергию неба. И вот в этот момент этот луч света касается вашей головы мягко входит через вашу макушку, заполняя и освещая вашу голову подобно солнцу на неподвижной воде. Сияние, пришедшее из бесконечности. Вы чувствуете, как ваша голова наполняется теплом и в ней пробуждается сила. Свет течет еще ниже. Мягко проходит голову, шею и доходит до вашего сердца, нагревая всю область вашего сердечного центра. Увидите, как мягко и нежно этот луч света, это сияние проходит сквозь вашу голову и попадает в ваше сердце. Затем спускается еще ниже, достигая поясницы. И все место на уровне поясницы ваш живот начинает сиять небесной силой. Вся область вашего малого таза также наполнена светом. И вы видите, как свет Полностью заполнил три области. Голову, сердце и область поясницы. Свет продолжает течь вниз в землю. И вы сияете и течете вместе с объединенными теперь уже силами земли. И небо. Вот такая световая магия соединили только что хаос потенциала и мировой порядок, энергию космоса и энергию земли. И эти силы отныне сбалансированы в вас. Вы можете использовать их на свое благо. Прочувствовав этих два потока в себе, вы всегда теперь сможете поддерживать себя в тонусе, при необходимости снова наполняться из этих источников энергии, Энергии Земли и энергией неба. Сейчас сделайте глубокий вдох, расслабленный выдох и почувствуйте, как эти две энергии, соединяясь в вашем животе, начинают закручиваться по спирали. И от них во все стороны вашего тела начинают идти приятные токи. приятные вибрации. Если не можете почувствовать, то представьте, что это так, что эти мягкие волны энергии вы начинаете чувствовать своей кожей, они доходят до границы вашего тела, до вашей кожи, но энергии так много что она начинает выходить за пределы вашего тела. Примерно на метр в диаметре вокруг себя вы начинаете чувствовать сгустки энергии, волны энергии, как будто воздух вокруг вас уплотнился. И сейчас представьте, что вы сосредоточие силы, ядро силы. Вся сила, вся энергия сосредоточена внутри вас, и вы способны испускать очень мощную качественную и сильную энергию вокруг себя. Отныне вы средоточие силы, вы ядро своей силы, все в вас. Делайте глубокий вдох и на выдохе запомните максимально это состояние. В любой момент вам достаточно будет вспомнить, для того, чтобы вновь почувствовать в себе эту силу и эту мощь. Еще раз сделайте глубокий вдох и выдох. И обнимите себя руками. Поблагодарите Силой неба, силой земли и себя. За помощь и за участие в этой медитации. Я желаю вам любви и процветания. С вами была я, Дорис Костео Мендоса. Будьте счастливы и здоровы.